Так, так, так карта маленькая, отлично, будет готов. Лайк, подписка. Если вы еще не подписан, лайк поставите Это очень важный лайк. К этому ролику так, подождите, поставите других игроков. Осталось 20 секунд. Это было первый раз кстати мне ген. Okay. Понятно, что без враги. Я помню эту карту жестком. Но справедливо оставим точку здесь посерединке, как по мне. Здесь можно налево, ну, направо там, Я вообще ставишь, а я направо ставлю, на Скорость и тактичность. Выигрывать в этой игре скорость и тактичность. на беребор. Ключок может работать. Санчик. давайте, отлично. Конечно, дело там что сейчас сейчас смотрю, ааа, ну и ладно, ну и куда вот. Всё. Всё, я куда-куда-куда шел? Вот, все, все, во, я точно хочу с вами, ну все, может, так хватит, посмотрим, А, ну я хочу, как хочу как там наш враг проживает, эм, лыжку строит, а, ну сейчас все заведет, сам на надо кинуть, Хула -хула -хула. еще второй придет к нам на помощь вылетающего летающего, а, ну давай еще эти нарушить его еще один а тут на нападает нападаю ну все уже нельзя нападать понял как играть должны копить ну типа его стол что я как-то нарушил, а я очередь нарушать. А, Строжба, а, умный умный чувачок. Окей, если если мы его на нападаем, значит можно построить еще базу. Давай, да, Кру, пум, окружим его, а там второй будет по спине, будем. отлично отличный. Не плохо, чувак, плохо, думаешь, не плохо плохо, думаешь. Так, точка наша отличная. еще Так, дело в том, что чем больше поискать, маны. маны достаточно. Прибор Вот минералов. Ну такой же идем давай, давай вариантов все он тут кстати еще один есть я понял у на нас тут нападут И... И то что я знаю такое очень точно схватим, то что там происходит точки сам идти заделать такое вот В мат, я просто по-любому буду использовать все сучки как угодно, да? А вы это не видите? Ну ладно, мы встретимся в боем, не видим Вау, круто. Просто дело в том, что вы должны базы разрушать. По мне, хвамаз, простой маз. Как по маслу ч бы ничего не строил ладно палку ну, шахмат взял ну, шо, здесь давай пока 8 но... а еще фербом бомб потом тянем бум все крышка нет дождаюсь ну все вроде сам быстрый приду кстати на очень близко так что вот, давайте бой еще раз нереально возможно было бы изменить мне карту вот скажите в комментариях что лучше рыцарь сами с Колема, ну голем классно если конечно подождать а все игроки спешить мне нужно подождать расслабиться и сразу запустить колема фаербол и все принципе, штучки моя тактика если со, мной, если со мной встретитесь, пожалуйста, поддайтесь, я не умею играть Вау, текущий сезон. Командный сезон. Вау, предыдущий сезон. Не в рейтинге. Не в рейтинге. Даже не пишет, а слушайте. Ну-ну-ну. Пожалуйста, представьтесь Да, сейчас, сейчас представлюсь, Пожалуйста, представьтесь это новый СМО. Ну ладно, I am... Мах. А, уже поздно, ладно. Сразу выключайте, сразу. О, так карта это, существо, это так же, так же сам. И, окей, я понял. Ага, мы на другой локации. Потому что чем будет больше сделать, тем лучше. Ага, что они там и там. Ну, интересно. Я не пойдет сразу. Одним точку. Вот, вот, вот так вот. Я призываю. 150, с меня 150 баксов, окей, 150, хопа-на, 300, ну, у меня 40 баксов, давай, 40 баксов, только не может все помочь нам, да, потом летающих демонов спускаем, и на них затащат немножко, так скажем, временно дадут, давай запустим, ну, может точку сбора есть, можно еще одну? Давай еще. будем. Кстати, а чём мы строить строительство? Ну, ну, ну, ну, ну, а, ну, атакуем. Где ближайший игрок там? Окей. камера. Смотри, если у меня ничего тут нет, прекрасно. Если у меня что-то есть, то плохо. Ладно, убивай, убивай. Хоть одного мне. Хоть одного. Сейчас он что то поднимает, да? Отлично, мы его убиваем, Он хоть что-то, но это не Он такой, чего было больно, я такой, па-па-па, случай хорошо. Он такой, нет, никак не хорошо. Так, да, кстати, строить вторую точку есть смысл. Поэтому мы строим его прямо здесь, для того, чтобы спасать что нам будет кататься. Как неплохо. Все понял. Я тоже призвал гигантов. Ну, сомнительно красиво сделал. Раз, два, а, Напал на нас слушайте слушай я тоже хочу напасть. Кстати, хочу на второго напасть. А на тебя. Хочу узнать, как дела у наших напарников. Стоп, нас напали. Видите? Все сюда, нас напали. Опять. Нет. откуда я знал а? А, я не так разрушаю ага. дело в ага. том что он, сейчас нас все выбирают так выкопайте здесь потихонечку апсе ага. нам мана достаточно поэтому mm. строим всякие интересные штучки он тоже на то нарушил посыл... сами я не успел хотя открыть я откладил, он уже как uh -huh. mm. а там было вот чем быстрее тем лучше говорят чем больше тем тоже лучше Но дело о том что у нас вообще их нет и не хватает. Один, кстати, нарушен был, взорвал их, как бы, стоп, я что-то вам сказал, ну, А Одному из вас строить точку придется, все. Принесли, как нормально строить точку. Да, сразу, как нормально строить точку. ускорим все делать, потому что как-то скучно, и тем самым нас могут э, в любой момент уничтожить, Давайте, ну, Я то по себе еще. наверное, сделал, но да. Кстати, вы можете пойти сюда, проверить еще базу, пока есть время. Возможно, вам что-то строить. откупам все взорвало. И отлично. Натянем ну, призы призыв, огонь то он тут стройка понимаю ааа смотрел окей хорошо стройка стройка опс хорошо все здесь призывляю так вот на что вам сказать вот, да. Так, да, гигант туда может атаковать на них. ⁇ -мо ⁇ он в сейчас поисковывает. Ну, не сбор, сутки. Вот, да. вот, точки сделать на ну, них. На всех них. Точка у меня уже время не довалят хоть там что-то подумал данное вот, моего прикрытия нет ну как он это делает что у них за зомби такие вот, напиши в комментариях как он выиграл неужели просто пускай на типа идеон не на ру построим атакуйте атакуйте атакуйте Если честно я не понимаю теперь играл это как его поможет мне осирать mm -hmm. очень победить безыграть потом хватает что за рука такая вот, сложная а, Ха -ха -ха, так долго И, наверное, у него уже было два на меня поэтому я так проигрывал так кто все люди которые шли сюда вот не я придумал можно мы должны мы должны продолжить копать может это маловажно копать это очень важно окей может там генерировать а мы просто пойду куда-то не ну никуда может я базу был хранить Ну, то что так нечестно Ага, сбор точки здесь Ага, уже вода, война уже происходит, я понял. Так, сбор точки здесь. Может тут происходит у него ведь. Окей, варвары, идите. Так, а может нужно еще одну точку. Точка 400. Кстати, можно помочь с этим. Все, оська, атакуйте меня. А вы куда пошли? Вас не вырубят, а? Просто. Ну ладно, идите. Ну, понял. Отступаем. Я не знаю, что с ним. А тоже наш. Нет. Нет. <urat> <trainer> <vinyl> я не знаю. Такой на них хоть. Вот красавчики. без <warri pequeño> Быть, нужно им устроить западник о oh он что ушает у нас тут смотрите так да. хило хило кило честно тут что мы скажу напарник такой себе пошел вон напарник очень нестабильный разжей это на ну, маленький ну, вот а вот так вот на маленький вообще нельзя -то. а я открыл красиво ничего не выбил и не выбил но там карточку на что-то хоть но ну, персонажи такое вот всем удачи и пока